Царей, и пойте новый гим, и пойте новый гимн, и пойте, пойте новый гим. Принес Он мир и благодать, что все могли. Он возлюбил Радуйся, мир Христос пришел В церкви Тоже